Всем привет! Меня зовут Вероника, и с вами Puzzle English. Наверняка слышали, как носители используют wanna в своей речи, но в учебниках-то так-то не учат, а в жизни есть. И как научиться правильно использовать эту неправильную грамматику? Давайте сегодня разберемся. Давайте начнем с того, что такие вещи, как wanna, go, они появляются не вдруг из ниоткуда, да, а от конкретных глаголов. Просто именно такая их вариация – это упрощение грамматической конструкции. Wanna пошло от want to. Но want to довольно сложно быстро произнести, да, это замедляет быструю речь. Но ну, посмотрите сами. I want to go there. I want to try that. Поэтому зачем так напрягаться? если можно упростить Важный момент! Те, кто очень стараются использовать эту современную конструкцию часто допускают одну ошибку они используют to после wanna то есть, например, если они хотят сказать, я хочу путешествовать по миру, они могут сказать I wanna travel, mm -mm. I wanna travel the world. Или они хотят сказать, я хочу посмотреть фильм, I wanna to watch, mm -mm. I wanna watch a movie. Просто потому, что это не несет никакого смысла. То есть задача wanna упростить конструкцию. То есть вместо want to мы говорим wanna и продолжаем. I want to go, I wanna go. I want to travel, I want travel и так далее. Теперь посмотрим на gona. Какую грамматическую конструкцию упрощает гона? To be going to do something. Да? Намереваться, собираться что-то сделать. Важно, что глагол to be все равно меняется, да, в зависимости от местоимения, то есть am, is или are. Только помним, что в разговорной речи всегда в сокращенном варианте. Рассмотрим сразу примеры. Я собираюсь встретиться со своими друзьями сегодня. I'm going to meet with my friends tonight. И это трансформируется. В I'm to meet with my friends tonight. И опять история с чи. Если у нас gonna, то чи уже не нужен, сразу глагол. Я хочу посмотреть это. I'm gonna watch it. Мы это сделаем. gonna make it, и так далее. Just... It. It. Давайте теперь попробуем сами. She's going to this meeting. She's gonna this meeting. Что? Что-то не то, да? Согласны? Но потому что нам важно мыслить логически. Гона заменяет что? Going to do something, то есть намерение что-то сделать. А she's going to this meeting, это она идет, едет на эту встречу. То есть здесь going это активный глагол, а не наша вспомогательная грамматическая конструкция. Если бы было... She's going to go there. Мы легко можем упростить это до she's gonna go there. Она собирается туда пойти go. Я надеюсь, вам было полезно и интересно Пиши плюс в комментариях, если это так Или напиши тему, которая тебе интересна И мы разберем ее в следующем видео С вами был Fuzzle English Подписывайся на наш канал и ставьте лайки See you soon!